Докторские хлебцы в далеком советском прошлом рекомендовались при нарушении обмена веществ, гипертонии, готовились они с использованием большого количества отрубей, предлагая рецепт таких хлебцев. Эта выпечка потребует время, так как опара выбраживает не менее 4 часов, после замеса теста, необходимо еще полтора часа и конечно, раз стойка изделий, пройдя такой долгий путь, выпечка получится мягкой, с тонкой корочкой. Надеюсь, она вам понравится. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Подготовьте необходимые ингредиенты. Соедините в просторной чаше 160 мл теплой воды, 2 грамма дрожжей, 250 грамм муки. Замесите плотное, но мягкое тесто, это будет опара, Чашу затяните пищевой пленкой и оставьте при комнатной температуре на 4 часа. Через указанное время опара увеличится в объеме и как только начнет оседать, это сигнал, что она готова. Подписывайтесь и ставьте лайки. Опару соберите к центру чаши, добавьте 18 мл теплой воды, 2 грамма дрожжей, сахар, соль, мягкое сливочное масло. Хорошо все размешайте. Всыпьте 250 грамм муки и отруби. Начните замешивать с помощью ложки. Как только тесто начнет собираться в комочки, месите руками. Готовое тесто хорошо вымесите, оно должно получиться однородным, слегка шероховатым из-за наличия отрубей, мягким, округлите его и выложите в чашу смазанную растительным маслом, Затяните пищевой пленкой и уберите в теплое место на полтора часа. Через указанное время тесто увеличится в объеме в несколько раз, оно готово к разделке. Тесто разделите на 9 частей, вес одной заготовки 110 грамм, придайте ей продолговатую или округлую форму, выложите на противень, застеленный пекарской бумагой, прикройте полотенцем и оставьте на 40 минут при комнатной температуре. Разогрейте духовку до температуры 230 градусов, поставьте на дно духовки чашу с водой, на хлебцах сделайте разрезы, поставьте в духовку на 10 минут, после температуры уменьшите до 200 градусов, уберите чашу с водой и выпекайте еще 10-15 минут, учитывайте особенности своей духовки. По истечении времени достаньте хлебцы из духовки, они не имеют выраженного румяного цвета, но на ощупь должны быть очень легкими. Хлебцы переложите, дайте хорошо остыть, после можно подавать. Приятного аппетита! Подписавшимся больше вкусностей. Необходимые ингредиенты. Отруби 100 грамм, пшеничные или овсяные, мюка пшеничная 500 грамм, 250 грамм для опары. 250 грамм, в тесто. Дрожжи, 4 грамма, 2 грамма, в опару, 2 грамма, в тесто. Сахар, 30 грамм. Соль, 8 грамм. Вода, 240 миллилитров, 160 миллилитров, для опары, 180 миллилитров, для теста. Масло сливочное, 15 грамм. Количество порций, 3-4. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии. Ставьте лайк или дизлайк. Всем Марии удачи и дачи у Марии. Увидимся.